Друзья, всем привет! Я на очередной своей рыбалке, и эта рыбалка примечательна тем, что сегодня последний день перед нерестовым запретом. Соответственно, очень много лодок на воде, но я выбрал место, постарался выбрать место такое, где как можно меньше ездят на моторах и, соответственно, меньше рыбаков. Я вот нашел такой небольшой островок из Рогазы и буду пытаться ловить здесь. Я зашел, рыба пока мушу гуляла. Я прикормил место, соответственно, из прикормки я использую запаренную макуху, но, ну, быть может, еще покупной прикормки сыпучее буду добавлять для того, чтобы усилить запах. На этом месте я планирую половить тарань, потому что все-таки последний день хотелось отловиться по ней, но может здесь быть и крупный карась. Все, ребят, я уже закормился, закинул удочку и приступил к рыбалке, а вы смотрите дальше. Ребят, смотрите, какая хорошая таранушка летела. К сожалению не успел заснять поклевочку. Клюет, конечно, пока слабо, видно из-за того, что все-таки утро было прохладное, и вода прохладная еще, но по чуть-чуть расклевывается, это радует. Понемножку докидываю прикормки, чтобы она постоянно была активна в этом месте. Используя поплавок, который у меня, ну, примерно полграмма, и мормышку. под самым под самой под самым камышком Я подсадил клейковину, вот мормышка, опарыш клейковина, и начал брать, на чистого парыша. клюнула одна, но мелкая. Вот такая вот красотка. ребят просто дерзко глубоко а из-за чего из-за того что все-таки очень легкая мормышка и она вообще не чувствует сопротивление как вам тарануха немножко конечно пришлось ее потрепать чтобы достать ну это просто вот это рыбалочка ребят начинается и поклевки этой тарани похожи чем-то на поклевки карася. Тоже выкладывает поплавочек, но счет того, что все-таки мормышкой только она берет наживку. Соответственно, поплавок сразу ложится. Просто. О, смотрите, как самолет низко летит. Turkish Airlines. не часто, интервалы, наверное, 5-10 минут ветерок довольно сильный поднялся но сегодня обещали, это 5-10 метров в секунду скорость ветра, достаточно прохладно руки даже, честно говоря, он, мерзнут он, какой тяпки становятся, не сгибаются но, я думаю, оно того стоит вы видели, какая тарань проклевывается и надо сидеть, надо терпеть тем более, последний день перед нерестом я, кстати, сегодня. Вот такая штука была, Аж стыдно, конечно, говорить, но признаюсь. Приплыл на это место, закормился, решил разложить снасти И понял, что я забыл наживку я опарышей кликовину в холодильнике. Это просто был капец. Это такой фейл, ребята. Кстати, в комментариях напишите, если у кого-то такие ситуации тоже были. Но ну, стыдно просто безумно. Но зато смешно обновлю наживку от опарика потому что немножко подъел этого парыша сменил поплавочек этот немножко лучше виден на фоне камыша ну и плюс немножко его утяжелил потому что небольшой ветерок и тот уплывочек завалится Как клюв прийти, наверное, пришло время не... добавить вот такой стекущей прикормки карась сладкий от компании J-Stream добавить добавите такой прикормки для того чтобы добавить вкусовые ароматические свойства к макухе видно сама она не особо справляется она как бы рыбу привлекает но я думаю что если будет больше запаха плюс она будет пылить в воде это то что нравится плотве в первую очередь я думаю что должно ее активизировать. Так, побольше уже пельмешек кину. Да, конечно, немножко подраспугаю ее. Но зато она... Зато она вернется с повышенным аппетитом. Сначала она брала с самого дна, потом с пол-воды. Сейчас опять с самого дна начала брать. В общем, надо экспериментировать. Фу, друзья, клев полностью затих, уже наверно часа а то может и больше нет ни единой поклевки видно вся рыба вышла из этого камыша ну вот буквально несколько минут назад я видел что вот тот камыш со стороны этой протоки он начал шевелиться то есть возможно зашла новая стая я конечно прикормил где-то полчаса назад то есть вся макуха вся прикормка на кормовом пятне она активна. По идее, если рыба зашла, значит, она должна сюда подойти. Буду ждать. Если же, конечно, будет вообще печаль, то буду искать, наверное, другое место. Ветер поменялся, теперь дует северный ветер. Реально холодно сегодня. Несмотря на то, что примерно 10 градусов тепла, по прогнозу, но на воде это ощущается значительно меньше у нас так сказать где-то градусов 5 по ощущениям друзья с момента последней поклевки прошло часа два то может и больше потому что зашло солнце вышли тучи поднялся ветер достаточно холодная рыба просто отошла и вот, по истечении этого времени, клюнула вот такая прекрасная таранька. Обратите внимание, такой величины. Какая красота. Я не знаю, сколько я туда забомбил при кормке, но рыба все равно не брала. Но сейчас подошла и надеюсь, что продолжу рыбалку. Карасик проклюнулся, довольно-таки симпатичный карасик. Неужели зашел карасик и в как-то мне это не очень нравится. Вот такой. Ну, опять же поклевки ну такие нежные но ну, это просто капец я уже на сегодня наигрался с поплавками с огрузками поплавков с глубиной это просто конечно жесть но такова рыбалка не всегда бывает так что ты приехал нашел место закинул и оно клюет на холый крючок надо посидеть покормить, может быть, место поискать, поэкспериментировать со снастой. В общем, нюансов много на рыбалке. Ранушечка взяла. Неужели ближе к вечеру она расклевалась? Сейчас уже на часах почти 4 часа дня. Вот такая красотка взяла. Не маленькая, но и небольшая. Сегодня было и больше. Ну что, друзья, на сегодня я закончил. Рыбалка оказалась довольно сложная. В первую очередь, наверное, из-за того, что с самого утра я забыл наживку. Это опарыши. И мне пришлось возвращаться. То есть я потерял фактически час, когда действительно рыба была. Потому что я приехал, прикормил. Рыба гуляла в камыше. И уверен, что этого часа, наверное, с утра мне не хватило. Ну да ладно. Погода. Также с утра было довольно прохладно, когда я проснулся было 0 градусов, плюс ветер менялся периодически, солнце пряталось. Ветер был северный, действительно замерзал, может еще из-за этого рыба уходила в камыши, не клевала, просто ни в какую. Было такое, что просидел часа два, ни одной поклевки не было. Также рыбаки туда-сюда плавали, я с ними общался, у них тоже особо не клевало, в основном карась когда-никогда проклевывалась таранька, плотва. Я сегодня поймал плотву, и плотву, как вы видели, довольно такие приличную. Вот такой сегодня у меня улов. В основном это тарань. Это шершавенькая, а это шершавенькая. Вот, смотрите, какая мамка. Вот, вот, вот. Ну, где-то с десяток таранух я поймал и пару карасей. Да, в этот раз, конечно, рыбалка была не количеством, но зато качеством. Действительно ж, действительно, смотрите, какая красотка. Итак. Сегодняшний день подошел к концу. С завтрашнего дня уже у нас начинается нерестовый запрет. Соответственно, следующая рыбалка. Это будет уже рыбалка на донную снасть. Либо фидер, либо на пружину. Убийца карася. Все, ребят, пока.